Здравствуйте, с вами Максим Степанов, психолог и психотерапевт. Вы смотрите видео из цикла «Рак. Как исцелиться с помощью мыслей». Эрик Берн, американский психолог и психиатр, разработчик транзактного анализа, выдвинул идею о том, что еще на раннем этапе формирования жизненного сценария маленький ребенок уже имеет определенные представления о себе и окружающих его людях. Эти представления, по-видимому, остаются с ним всю жизнь и могут быть охарактеризованы следующим образом. «Я в порядке» или «Я не в порядке», «Ты в порядке» или «Ты не в порядке». Для сокращения принято вместо «в порядке» использовать термин самого автора, американское слово «OK». «окей». Если объединить эти положения во всех возможных комбинациях, мы получим четыре установки о себе и о других людях. Первая. Я окей, ты окей. Вторая. Я не окей, ты окей. Третья. Я окей, ты не окей. И четвертая. Я не окей и ты не окей. Эти четыре взгляда на жизнь получили название жизненных позиций. Они представляют собой основные качества, ценности, которые человек ценит в себе и в других людях, что означает нечто большее, чем просто какое-то мнение о своем поведении или поведении других людей. Когда ребенок принимает одну из этих позиций, весь остальной свой сценарий он подстраивает под нее. В этой связи Берн писал, что любая игра, сценарий и судьба человека основаны на одной из этих четырех основных позиций. Ребенок, который выбрал позицию «я ок, okay, ты ок», okay», скорее всего выберет сценарий победителя. Он считает, что его любят, и принимает решение о том, что его родители хорошие люди, которым можно доверять, распространяя впоследствии этот взгляд на всех окружающих. Базовое родительское предписание, выданное этому ребенку — «Живи и радуйся». Базовый жизненный сценарий, выбранный им — «Я буду жить и радоваться». Неужели у этих людей нет проблем? Конечно есть, но решают они их по-своему. Кстати, узнать, как человек решает свои проблемы и ведет себя в трудных ситуациях, можно не дожидаясь жизненных испытаний. Достаточно обратить внимание на его речь. Например, люди говорят ⁇ Я бы повесился, я бы застрелился, я бы умер, я бы поубивал всех, я бы расстрелял всех и так далее ⁇ Четко видно, что в одних случаях люди согласны со своей ущербностью и ненужностью в этом мире а другие считают ненужными других. Таким образом, сам способ, девиз и внутренний диалог, связанные с решением проблемы, называются «дверью выхода». Фактически, это стиль решения проблемы, основанный на мировоззрении. «Я изменюсь» — девиз и одновременно «дверь выхода» для людей первого жизненного сценария «Я окей, и окей». Они без сопротивления подстраиваются под окружающую реальность Принимают ее законные правила и остаются с ней в гармонии. Если ребенок избирает позицию Я не окей, Ты Окей, то скорее всего он напишет банальный или проигрышный сценарий. Для согласования своей основной позиции со сценарием он построит его вокруг тем, связанных с преследованием и проигрышем другим людям. Базовое предписание, полученное таким ребенком от родителей. Не будь. Не будь значимым, не будь ребенком, не будь собой, не будь нормальным, не будь здоровым. Базовый жизненный сценарий — жить без любви, так как любовь необходимо заслужить тяжелыми потерями. Такая позиция такой взгляд на вещи возникает из-за беспомощности ребенка и его зависимой позиции во время и после родов и вследствие его заброшенности в самом раннем детстве. Свою ненужность ребенок объясняет словами «я неблагополучен», то есть «я не окей». С другой стороны, его окружают сильные и властные взрослые, которые решают, давать ему свою любовь или нет, и он делает вывод, что они благополучны, они сильные, они большие и умные, они окей. Отсюда рождаются идеи беспрекословно подчиняться старшим, неукоснительно следовать их приказам, зависеть от мнения большинства. К сожалению, такие люди никогда не бывают лидерами, руководителями, они всегда в подчинении. Они болеют велотекущими или тяжело излечимыми заболеваниями, приводящими их к изоляции, одиночеству, заброшенности и смерти. Привычная дверь выхода — самоубийство, ведь они недостойны внимания и недостойны жизненных благ, и будет лучше, если они освободят мир от своего присутствия. Конечно, это не обязательно пуля в висок, обычно это алкоголь, курение, любовь к экстремальным поступкам, езда не пристегнутым в автомобиле и т.д. На первый взгляд позиция «Я окей, ты не окей» может быть основой для выигрышного сценария, однако такой ребенок убежден, что ему необходимо быть первым, при этом принижая других людей. Он может вести себя подобным образом, достигая своих целей лишь путем неустанной борьбы. Человек как бы опускает своих мучителей и обидчиков, признавая их неадекватность, и возвышает себя, любым образом утверждая собственную адекватность и, возможно, исключительность. Такая модель восприятия и поведения переносится ребенком с жестоких одноклассников. Уже на всех окружающих людей во взрослой жизни. И, конечно, окружающим людям может надоесть быть приниженными, и они отвернутся от него. Тогда он из победителя превратится в побежденного. Не сближайся, таким внутренним девизом станет базовое предписание, полученное от родителей. Близость опасна, предадут, кинут, они ниже тебя и так далее. Вследствие этого человек проживает базовый жизненный сценарий без чувств. Дверь выхода – убийство. В виде критики, придирок, сравнений. Такой человек делает методом решения проблем аферы и разводы. Проблемы с сердечно-сосудистой системой у такого человека вызывают постоянный гнев. Пищеварительная система страдает от того, что он не переваривает окружающих. Болезни проявляются обычно острыми формами заболеваний. Для абсолютно проигрышного сценария характерна позиция «Я не окей, ты не окей». В этом случае ребенок убежден, что жизнь бесполезна и полна разочарований. Он чувствует себя приниженным и нелюбимым, полагая, что никто не в силах ему помочь, так как остальные тоже не окей. Таким образом, его сценарий будет разворачиваться вокруг сцен, в которых он отвергает других, а другие отвергают его. Базовое предписание, полученное от родителей – ум бесполезен. Они внушают ребенку, что интеллигенция – паразит на теле рабочего класса, а побыть дома перед телевизором лучше, чем ходить в школу. В результате вырастают люди, имеющие базовый жизненный сценарий без ума и высмеивающие так называемых «ботаников» и их любовь к рассуждениям, анализу и планированию. Они получают карту безнадежного отчаяния и опустошающего душу бессилия, когда все, что остается, так это только тонуть, дальше опускаясь на самое дно и обреченно ждать когда же все это наконец закончится. Дверь выхода из сложных ситуаций – сумасшествие или как минимум уход от реальности. Такие люди уходят в религию и культы, продавая свою квартиру и прочее движимое и недвижимое имущество, попадают в психиатрические лечебницы или опускаются на самое дно посредством азартных игр или алкоголизма. Как видим, наша судьба, здоровье, благополучие определены нашими картами реальности, которые мы получили в раннем детстве, но не осознаем этого. Это наша повседневная реальность. К счастью, их можно переписать, переопределить и переназначить свою судьбу и свою роль в жизни. Изменяя свои убеждения и веру, свои представления об окружающем мире, деньгах, родных, мы можем изменить взаимоотношения с ними и сделать их гармоничными. Мы можем принять свое право на благополучие и здоровье. И об этом в следующих выпусках.